Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Сегодня поговорим о том, почему болят и отекают ноги и что с этим делать. Причин может быть много. Лишний вес, плоскостопие, тесная обувь, сидячий образ жизни или наоборот проводите много времени на ногах. Почему отекают ноги? Причиной могут быть ослабленные мышцы спины. Они не держат позвоночник, и как следствие происходит сжатие межпозвонковых дисков в области 4 и 5 поясничных позвонков, так как именно они связаны с нижними конечностями. Чтобы этого не происходило, нужно уделять внимание мышцам спины. Нужно мышцы расслабить и растянуть, что мы сегодня и сделаем. Ну и конечно, не забудьте выполнить комплекс упражнений для укрепления мышц спины, которые вы найдете под этим видео. Ложимся на спину. Раскрываем грудную клетку, расслабляем плечи, шею, собираем стопы, разводим колени, раскрываем тазобедренные суставы и постараемся потереть стопа стопу, таким образом активизировать наши стопы. Теперь выпрямляем обе ноги и тянем носки на себя от себя, улучшаем кровообращение в области голеностопа, в области стоп. Сгибаем ноги в коленях, уводим руки и ноги вверх, встряхиваем. Даем возможность провентилировать наши капиллярные сосуды и в то же время улучшить отток крови от стоп. Подтягиваем колени к груди, захватываем руками колени и вращаем таз. Отпускаем колени на длину рук и стараемся держать центр. Мы все время помним о том, что у нас подтянут живот и мы слегка расслабляем, растягиваем поясницу. Уводим вверх одну ногу, носок тянем на себя от себя. Все направлено на то, чтобы мы с вами улучшили кровообращение в области таза, в области стоп и расслабили поясницу. Подтягиваем колено груди, другую ногу выпрямим, удержим это положение. Подтягиваем колено груди, уводим другую ногу вверх, поворачиваем колено груди, другую ногу выпрямим, удержим это положение. Теперь выпрямляем обе ноги и слегка смещаем Правую, левую ногу, как будто скользим по полупятками. пятками. Будет чувствоваться легкое движение в области крестца, в области тазобедренных суставов. Живот подтянут, поясницу не выгибаем. Последний раз также И снова подтянули колени к груди. Покачали таз вправо-влево. Основная задача – расслабить поясницу и слегка потянуть копчик. Слегка потянуть поясницу. Уводим руки за голову, раскрываем грудную клетку, выполняем упражнение плечевой мост. Вот здесь мы будем с вами подтягивать живот, опускать поясницу в пол, приподнимать копчик и прокатывать поясницу по полу. Движение мягкое и медленное, спокойное и направлено на вытяжение поясничного отдела. Постарайтесь поднимать себя не ягодицами, почувствуйте, как живот подтягивается вовнутрь, вы как будто лежа застегиваете брюки. Движение мягкое, плавное, спокойное. Можете постепенно увеличить амплитуду, но не поднимайте сейчас поясницу, дайте возможность растянуть поясницу раскрываем колени и выполняем то же самое движение поясницы под поясницы в исходном положении прогиб подтягиваем пупок к позвоночнику втягиваем живот вовнутрь растягиваем поясницу раскрываем тазобедренные суставы и даем возможность нашим коленям раскрыться Уведем руки-ноги вверх, снова обеспечиваем себе отток венозной крови, улучшение лимфотока. Возьмите себя за голени, потяните бедра к ребрам, постарайтесь чуть-чуть приподнять таз и проверьте, чтобы шеи и плечи в этом положении были расслаблены. Теперь поднимите вашу голову, уведите пятки к ягодицам, раскройте ваши колени, слегка повисните на руках и удержите это положение. И снова уведите руки и ноги вверх. И встряхните их. Вытянитесь всем телом. Растяните себя. Я надеюсь, что вы почувствовали, что как только вы расслабили поясницу, как только вы расслабили спину, вашим ногам тоже стало легче. И на сегодня это все. Если это видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. Ставьте ваши лайки, задавайте вопросы в комментариях к видео. Я, Надежда Соколова, всегда рада вам на них ответить и помочь. До встречи, друзья!